Как эта рубрика называется, я не помню. 73 вопроса вообще в 73 вопроса. Прикольная рубрика. Ребят, всем привет. С вами я Сапета. И это мой новый влог. И сегодня сделать такую рубрику вопрос-ответ. У нас будет формат ВОК. дела опросник в инстаграме. И мы сейчас из этих вопросов будем брать самые интересные, самые актуальные. Моя помощница Настя сегодня будет задавать мне эти вопросы, пока мы тут делаем макияж и готовимся к съемке. Будем весело проводить yeah. время. Почему мы знаем, что нам нужно для счастья, но не делаем этого? Это только лень? В основном, да, в основном это лень. Очень большая проблема многих людей. Это действительно лень, когда ты просто знаешь, что ты хочешь чего-то в жизни добиться. Ты понимаешь, что нужно что-то для этого делать, к чему-то стремиться куда-то идти. Но тебе просто лень. И твой ум, он тебя заводит настолько в тупик. Очень много моих знакомых, действительно классных, там, интересных девушек. Ленятся, и от этого не упускают много возможностей. Я считаю, что нужно просто делать. Если даже ты не знаешь, какие у тебя будут вот эти микрошаги, но ты знаешь свою финишную точку, в любом случае просто что-то делай. Какими то путями ты к этому ведешь? Да, взломали мой ютуб. Да там вообще ничего было... не было. Там... В смысле это тысяча подписчиков вообще-то была? <свес> Влог взломали, удалили все мои видео и до сих пор мы разбираемся я не понимала почему <свес> так, Яна, сейчас будет блиц вопрос отвечать очень быстро на все вопросы okay, <свес> Где ты чувствуешь себя как дома, а твое место силы? Как дома? <свес> В ванной я чувствую себя в ванной, это самое мое любимое место. Я обожаю принимать ванну, обожаю это все. Что связано с моей косметикой, с кремами, с уходами, с бьюти, в общем, это моя любовь. Окей, okay. okay. а, okay. а с кем ты чувствуешь себя как дома? С своей дочкой. Понимаю, что выходные у тебя редкое явление, но все, что ты делаешь в такие дни? На самом деле, мне кажется, что я выходной каждый день, потому что я занимаюсь тем, что люблю. И у нас разные события, разные выставки, интересный какие-то проекты, там либо я с ребенком куда-то еду. То есть нет такого, что вообще ничего делать нет. целый день. А чем работаешь в последнее время? Я работаю над своим проектом Five Elements. Это закрытое сообщество, в котором я делюсь своими накопленными знаниями. И сейчас мы запустили спорт и питание. Это очень классная история. Я показываю тренировки. Я собрала все самые эффективные тренировки, которые в короткий срок мы могут получить результат. Да, ага, то есть ссылочка будет в описании. Да. Окей, да, okay, спасибо. купил всю изоленту в своем районе фикс прайс, просто обогатился за счет него. Тебе нужно за свою фирменную изоленту выпустить и продавать ее очень дорого. сняться шоу помимо звезд Валлпеки. На самом деле сейчас очень много новых шоу выходит на ТНТ, и мне кажется, что будет выбор. Но на данный момент, пока, мне нравится шоу Звезды Валлпеки. Я бы хотела в нем поучаствовать, оно реально очень классное, экстремальное, и ты можешь проверить себя на сто понять, какие у тебя есть страхи и попробовать с ними бороться. Так, Тебе нужно к с маской намазать ногу Смазать. Она ну, суперпризис Это 40-летний чувак Он не И планы ближайшие? проект. Блин, очень много планов, но самое основное, я хочу попасть на неделю мод, поэтому мы сейчас встанем за занимались трензацией, все в в таком фэшн, хотим быть первыми, ищем бренды русские классные, которые еще никто не знает, поэтому ждите.